приветствую всех любителей видеоигр это будет хор страшилка предложили мне ее, еще на самом деле предложили кучу кучу других но начнем с этой не знаю каждый какой день они будут выходить вообще страшилки не скажем что не люблю я в них боюсь играть поэтому бля, крики обеспечены скорее всего процентов 99 что они будут Плюс, не знаю, буду ли я их проходить полностью, либо просто в них играть, либо проходить. Ну, так, чисто пугаться и уходить. Я, возможно, буду курить, поэтому сразу те, кто не любит курящих людей, ну, извините. Поэтому, как-то так. Сказал честно, сразу как есть. Так, микрофон поближе, чтобы чтобы оглушить вас сразу. Поехали. Будучи в прошлом охотничьими угодьями, ныне парк, что-то там, не успел прочитать. ты успел... Ставьте паузу, читайте обязательно. А что такая загрузка быстрая? Прикольно. Загрузку перевели на русский, а вот этот текст нет. Ну, это что-то типа сюжета, да? Не, эти звуки уже морожки похожи. Хотя вроде, да, ничего страшного. Но уже само нагнетение пошло. Ну ладно. Оу, oh, Вау, wow, а что такая красивая игра? Неожиданно. Графика такая себе, но... Зажмите shift для бега. Сразу камера записывает. Продается земля, звонить Кейт. Приближать не могу. Могу только shift зажать. А зачем мне shift зажимать? Так, стопэ. Мне нужно пройти через... А, вопрос. Зачем а, выходить с дерева? Бо, ни хрена, у него камера двигается... Выходить из, из машины, когда можно спокойно вызвать погрузчик. Причем бревно-то, оно специально валяется, посмотрите. Видите? Оно прям, блядь, размытие. У -у -у -у. А -а -а, разрешение, световые эффекты, размытие. Не надо мне размытие. Вот так лучше. Так, shift. у нас кончается, shift. По-моему, нет. По-моему, не кончается. Ну ладно, посмотрим, как у нас тут по скримерам. Если я буду орать... А можно как-нибудь приблизить? Я там просто вижу какое-то пятно. Студия Blue с гордостью представляет. Смотрите, там какое -то черное пятно. Это камень. Я уже чего то боюсь. Уже чего-то боюсь. Так, в принципе, единственная сенса слишком большая, высокая. А как? А регулировка яркости, чувствительность мыши низкая. Вот. В сотрудничестве с Parsec Production... Ну, выглядит на самом деле красиво. Мне, по крайней мере, нравится. Актер Тинор Бендер фэн. Не знаю, почему хочу но так считать. Так, вот какое-то здание. Уже имеем какое-то здание. Так, Гаррет Маркс, Марк Хедли, Эшли Мари. Я не понимаю, мы пока идем, темнеть будет, да? Это же, наверное, все ночью будет происходить. Или меня уже днем будут пугать? Кеннет Ма, Томас Снуган, Михалкус. Михалкус. Или я могу уже гулять, где я хочу. Мне просто вот что интересно. Я просто иду по дорожке, но ну, может так надо. Трой Вагнер, Тим Сатан, Джозеф Делаж. Такие титры прикольные. То есть я иду и титры. Неплохо. А как приближать камеру-то? Один, два, плюс, минус. Просто почему я от лица камеры? Мне это, кстати, на самом деле не очень нравится. Опа, автобус какой-то. Здравствуйте. А, это машина, ладно, автобус. Ну, давайте подбежим к нему, ладно. Посмотрим, блядь, сейчас какой-нибудь скример еще, если будет, вообще будет прекрасно. А, ничего с ней нельзя сделать. Почему она брошена? Хорошо, другой разговор. Почему ее здесь просто взяли и бросили? Слышали этот звук, блядь? Это был я или это был кто-то другой? Кто-то шел. Просто кто-то шел. Блять, меня это уже все так напрягает. Не знаю сколько, минут 40 я в него поиграю, посмотрим. Меня уже в бросило, поэтому мне хватило этих звуков. Почему-то меня теперь напрягает этот звук ходьбы, потому что вроде я хожу, но из-за того, что я услышал кого-то еще... Такое ощущение, будто за мной кто-то наблюдает. И кто-то ходит. То есть я вообще не понимаю, зачем... вот видите, темнеет начинает, да? Или это мне кажется? А, видите, как получается? Получается так, что... Я почему, кстати, никуда не иду, чтобы ничего не пропустить, пока я разглагольствую тут. Блин, я там эту пропустил. А, нет, это просто дерево. Просто дерево. А, получается так, что я бы сюда не пошел. Какой здравый человек один укупая землю куда-то там в лесу пойдет особенно вот ты идешь пешком зачем блин когда несколько шагов делает это прям напрягает блять темнеть начинает реально блять, что то у меня все напрягает ну ладно просто за того, что делать несколько шагов я слышу это в как-то там во втором наушнике Продается. Пожалуйста, свяжите скейт по номеру. 55-7273. Блядь. Слишком темно становится. Меня это напрягает. Блядь, неужто это все в доме будет происходить? А? Бля, если я буду кричать, извиняюсь, еще раз говорю. Блядь, и дверь открыта. Кто открывает дверь, блядь? Ключи же должны быть. Все двери открыты. В рюкзак залезть нельзя. Сюда тоже. Лампа брошенная. Ну, кто так делает? Кто вот продает дом, вот так все разбрасывает? Че это? Кажется, телефон не работает. Благодарю. Я не могу отблагодарить тебя за то, что ты помог мне выбраться отсюда. Было довольно сложно продать это старинное место. Я жалею, что я не обратился к тебе раньше. Ты не представляешь, как счастлива я буду, когда все останется позади. Люблю тебя. Кейт. Предмет добавлен в журнал. Поправить нельзя, да, лампу? Ну все, сразу минус разработчику, лампу поправить нельзя, мне это не нравится Ну типа по факту, почему, вот я бы поправил, да, первым же делом, я бы там бы свет бы показалось, блядь. А где свет включается, хорошо Так, лампочки тут всякие, а ночное зрение там включить, какие кнопки вообще работают? Никакие, блять, ходи нажим Что это сейчас было, блять? А, приближение, блядь. Ебать, я нашел приближение. А, не-не-не, не, закрой окно. Нехер тут быть открытыми. Вот когда стоит зайти в дом, я сразу вспоминаю этот... А, фосмофобию, от которой я срался просто по-черному. Блядь, как же это? О, сигары, шахматы. Пианинка. Книжка какая-то валяется. Пока все очень спокойно. Лампа опять же таки валяется. Почему она валяется? Бля, мне нравится, что так можно приближать. Прикольно. Посуда опять же таки валяется. Блин, вот эти темные пространства. Как? О, у вас одно непрочитанное сообщение. Бля, а субтитры можно было увидеть? Не прятаться придется до утра, что ли? Я просто пока не понимаю, что мне делать. Просто я не знаю, если этот ролик будет на 10 минут из-за того, что я пять раз обосруюсь, блядь, и это самое скажу. Спасибо, на этом хватит. Так, вествование жизни 18 октября 2009, 9 утра, кладбище Грейс Хилл. Чего? Постер Джон Тейлор? Бет Хейс. Предмет добавлен журнал вы можете посмотреть из главного меню Э, э, стой, что я нажал? Текущая цель, найти улики исчезновения Кейт А, то есть даже так, я пришел в дом в поисках всяких там улик О, фонарик Вот это мне нравится у два режима Это какая-то записка А как взять ее? Цифра 2 2 а вот. Спасибо, что позвонила вчера вечером. Может, это звучит банально, но мне было приятно снова услышать твой голос. Рад, что у Лоурен все так же хорошо. Ну да, о том, что мы обсуждали, даже не знаю, что подумать. Каковы шансы, что у двух людей одинаковая галлюцинация? Может ли это быть просто совпадением? Сегодня я, как обычно, должен пойти к врачу и собираюсь спросить у него об этом. Посмотрим, что он скажет. Расскажу тебе, что узнаю. К.Р. Неизвестный отправителя. Тему рад услышать тебя. Климент, uh, собака, ком тема вложения. Так, предмет добавлен в журнал, его можно будет, ублять с фонариком, это хорошо. Двери на следует за собой закрывать. Это... Блядь, а че я такой низкий? Я что за ребенка играю? Вот еще один фелик небольшой, да, как бы. Я понимаю, раковины устанавливать по росту, но такое ощущение, как будто я играю за ребенка. Предметы реально огромные, прыгать, кстати, нельзя Зато можно присесть, блядь Прыгать, блядь Как я буду в туалет ходить? Ну вот так вот, давайте под, подрассудим У меня что, камера на груди? А, кстати, а можешь камера на груди? Хорошо, хорошо Камера на груди, мы же от лица камеры играем Точно Тут так темно, что без фонарика Конечно Блядь, а он будет за мной бегать? Наверное, да Я сейчас пойду, наверное, закройте ворота ссаны Потому что меня это пугает, нахуй но... Блять, сколько. Все, блядь, тут все открыто. Блядь, а прикольное приближение, кстати. Такое качественное. У нас бы в камерах такое качественное приближение бы делали. Цены бы не было. Звук улицы. А закрыть никак, да? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тих, тих, тих, тих. Не выключать там фонарик, дико. Я не пойму, я его где-то увижу или... Стоп, почему машины... А, это мне показалось, машины фар... А чё свет какой-то неправильный? Посмотрите, лампочка здесь, свет здесь. Да, ну неправильно как-то. Меня так света это напрягает, пиздец. Так, где тут? А, тут дверь не закрывается. У меня аж мурашки пошли по горе, представляете? О, еще что-то. Фонарь, зажигалка, батарейка. Он кто-то ходит. Вы это слышите, блядь? Я ничего не трогаю. Блядь, пиздец. Фонарь, зажигалка, батарейка, керосин, кассеты. Запереть дом. Предмет добавлен в журнал. А как его запереть, хорошо? Другой вопрос. Как запереть дом? Я только что испугался вот этих часов. Меня аж дернул, представляете? Окна закрыты, хорошо. А зачем керосин? А ну фонарик, хорошо. Зачем нам керосин там? А, еще второй этаж есть. Божечки. О, вот этот скрип. А. Очкую, бля. Пизда вообще. Так. Закройся. Так, окна закрыты. Дверь. Э! О, кстати, а вот здесь я уже чувствую себя более менее нормального размера. Да, блядь, что это такое, я нахуй? Что это, блядь? Мне что током ударило, что? -то? А? Что, что сейчас было, блядь? Может мне надо куда-то посмотреть, чтобы опять это произошло? Что это несколько раз произошло? Закрою дверь нахуй. Я же еще могу так вот фонарик выключить и пиздец нахуй. А, я же еще могу на искепе что нажать. Может быть, там кто-то был? Я туда смотрел, типа. Да не, вроде ничего не было. Бляк, скажи на записи, что произошло, я, я что-то вообще ничего не вкурил. Ну ладно, похуй. Открывай. А, никого. Отлично. Сразу, знаете, такое спокойствие, когда такое, никого. А что-то пока не это самое. Не, ну вот скример какой-то произошел, непонятно. Так, это закрыто, это закрыто. Это аптечка какая-то. А если у него фонариком светить, он уйдет? Это же явно будет тут хай... А, под кровать там спрятаться. А, под кровать спрятаться не варим. Тихо, тихо. тебя тут колбасит так. Ключи. Подобран ключ. Хорошо. Эй, я все вижу, блядь. Картина упала. И не... А, да, картина упала. По-моему, она была наверху нормальная. Так, тут проход не открывается, не закрывается. Да, открой теперь. Зачем ты ее закрываешь? Прям перед лицом, блядь. Так, какие-то игрушки. Там вроде никого. Блин, но честно, не понимаю. Я пришел в этот дом совсем один. Расследовать что-то. Это глупо. Достаточно глупо кто то ищу, хожу. Так, а сюда мне, да? Я здесь еще не был. Закрой. Буду оставлять за собой открытые двери. Да, я же открытые оставляю. Или закрываю, наоборот. Воу-воу-воу-воу! Плитка, плитка! Ты куда побежал? Плитка, танцуем. О, она меня отбрасывает. Прикольно. Меня плитка отбрасывает. Так дальний свет, чтобы это самое. Кого-нибудь увидеть. Может, я вижу хоть наконец-то. Главное не увидеть так, что ж прям с концами не закрыть игру. Это я могу. Так, осталось совсем чуть-чуть, в принципе. Ой, вот эта комната вообще прям самая нагнетательная какая-то. Так, тут окно закрыто. Так, ну тут... Чем ты фонарик выключил? Там записку какую-то вижу. Вон, видите? Так, ладно. Ну, дома пока, камере, ладно, еще не так страшно. Блять, вот вправо туда идти. о, -о, -о, -о, -о, -о, -о Что это за рисунки наскальные появились, я не понял. Не понял. The exactly. Они были? Стоп, а они были? Стоп, а я не понял, а я... А я откуда пришел? Не понял. Я вроде туда шел, нет? Блять, тут хуйня какая-то. Дверь открыта. О. А, вот и рисуночки. Спасение, что это? Спасение, ты это видишь? Спасение, ты это видишь? Остановись. Безо... Небезопасно Так, а я думаю, что я его там должен увидеть Если честно, где-нибудь здесь А вот и ворота открыты. Все, пизда нахуй Сейчас я записочку возьму И игра начнется, судя по всему Что, спать до утра? Вот реально, я б лёг спать бы спать до утра Бля, нихуя у него там Шиза была, да? Что это? Спасение а, то есть идешь к Слендеру, это спасение. Мы же в играем, да? Слендер Эрил. Шкафчики открыть нельзя. А, безопасно. Это около радиомаяка Безопасно. Вот. к маяку идешь, там безопасно. Прикольно. А где маяк? Аху знает, где маяк. Я окно разбитое, блядь. Ну что? в лес пойдем в лес сейчас это ебать ну попу погнали нам говорят бегите в леус блядь. бежим в леус а где кстати звук был я не очень понял справа или слева о Пропавший, блять, Нужно быть на чеку. Пропавший. видели этого ребенка? Чарли Мэттисон, младший. Если вы видели этого ребенка, пожалуйста, позвоните. Что-то там. Так, Пример добавлю. Ага, нужно быть внимательными, мне сейчас сказали. Потому что меня могут сейчас это самое разыбать. Это ж лес. Ну все, просто shift не выключаем. Вот так поворачиваемся быстро. Шифт у нас вроде не выгорает, нет? А может... Вот, кстати, а как от него это самое? Я что-то не... Точно не, не понимаю. Вот в этой игре, не знаю точно, в обычных частях, которые я когда-то там играл давным-давно, да? Нельзя было на него смотреть. Это вот я прям помню. Мне сказали, что нужно быть ничего. О, здание. Вот это я больше всего не наезжу. О, пизда. Сломал игру. Сломал игру. Мне сказали в лес. Что я ищу в лесу? Ну, это же лес своего рода, да? Нужно быть чеку. Я вроде ничего не вижу, кстати. Давайте осмотримся, что ли. А если я присяду и заныкуюсь Он же рано или поздно придет за мной. Давайте на него хоть посмотрим. 25 минут, что там боятся-то. Блин, нифига он на корточках долго так ползет. Бля, ладно, фонарь включу, то хоть не так страшно будет. И сейчас прям слева откуда-нибудь, прикиньте, появляется, падло. Или со спины, бля. Чтобы я прям совсем обосрался на свете. Так, приблизим. А может, надо будет на него посветить, чтобы он это меня не убил? Или надо будет от него убегать? Просто я вот этого не понимаю пока. Как с ним бороться? блять, листья падают, они меня пугают. Типа в целом. Эх. Ну, побежали, он по дорожке. А может, мы выбраться, кстати, сможем? Подождите. А, я, блядь, не туда же побежал, чтобы выбираться. Эх, идиот, идиот. Ну, ладно. Осматриваемся по кругу. Край это, в принципе, одно из безопасных мест, где можно от него спастись. В центре, я считаю, опаснее всего. Может прийти с любой стороны, падла. Прыгать нельзя. Уроды. Показалось, куда? прикиньте, показалось. О, нычка. Я вроде в лесу. А вроде не понимаю, что делать Так, цели, да, можно посмотреть? Текущий цель, рас... э, расследовать крик За задними ва... Блять, ты чё так Колбасит-то чё-то Показал Деревья зашевелились Я прям аж это самое, передернул немножко Так, ну давайте шифт, я же за задними воротами, бля, я не понимаю, что не так. Где крик? Какой крик? А, во. Смерть. Без. А? Я думал, он за спиной будет, прикиньте. Я думал, он будет за спиной у нас. По-моему, он не двигается, если на него смотреть. Но он, он может тебя убить, блядь. Старайся его увидеть, этим нелегком, чтобы не испугаться. Это же все, это же понятно, что смерть, типа в целом. Так. Я не знаю, куда я бегу. Но на улице темнеет с каждым, да, там с каждым, с каждым прохождением какой-то части локации темнее. Ай, стоп. Вопрос. Я пришел по сути оттуда, получается. Я помню эту машину. Я же получается круг сделал, правильно? Да. Помните, когда я шел изначально в первый раз, я видел эту машину. Бля, телефон завибрировал, я так испугался. Блять, показался, там кто-то стоит. Най-ранайрана. Ну пока как-то спокойненько все. И это меня радует. Но я думаю, что мне выйти не дадут, я уже вот, уже проверю. Мне просто не дали выйти. Блин, я что, круг сделал, что ли? Я реально круг набернул? Ну-ка, как? Как так получилось? Я вроде в лес шел. Опять показалось. Походу, показалось. Хм. Блять, мы пробежали. Может, это... От... там было сказано. В задней части двора, Да. На, за задними воротами Вот перед Бля, просто это самое Ух ты, помню, как мы с Кейт играли на этих качелях Когда были детьми О, чуть сюжет А, может скрипт не сработал, кстати Прикиньте, если скрипт не сработал Я же вот через эти ворота уже вышел Надо там записку, кстати, взять Пока этот сленди не появился как я понимаю, мы с Ленди боимся. По этому. О, записка номер три. Привет, Кейт. Мой компьютер и телефон ведут себя странно в последнее время. Так что я снова решил поступить по старинке. Рад, что мы смогли встретиться и поговорить. Я согласен с мнением врача. Это все объясняет общее травмирующее событие. Это звучит гораздо логичнее. Та ночь в лесу, вероятно, стала причиной. Почти все мои воспоминания были заблокированы Но теперь они постепенно возвращаются Блять, там какой-то звук сейчас был Но как я уже говорил, все по-прежнему как в тумане Думаю, сейчас лучше всего Когда тебе кажется, что можешь снова увидеть это Просто не обращать на это внимания Я постараюсь сделать то же самое Это должно помочь По скриптам Ты должна как-нибудь позвонить, Лорен Боюсь об заклад, компания нам не помешает Сейчас этот звук был какой-то страшный, блять. И он меня так напряг, что мне показалось, что этот длинноногий человек где-то рядом. Ну ладно. Еще 20 минут у меня есть в запасе, чтобы об это самое. об испугаться хорошенечко. Так, вот задняя часть двора. Хорошо. Так, вот мы вышли. Идем по дороге. Нам же дадут какой-нибудь знак там. А, вот. Машина Никаких длинноногих человеков я не вижу За камнями тоже, здесь тоже Вижу только автомобиль припарку Ох, ебать Так вот, мы его значит увидели поэтому у нас это Нихренась, он огромный, вы, вы видели? Охренеть, он огромный Ой, что это такое за машинка маленькая Ага Это типа стройки, что-то, да? Я генератор просто включил а выключить я его уже не могу э. Э -э -э -э. Включи Включи обратно Ладно не хочет ну, Ладно Вон он видите его Да он огромный Туеть. Я с тебя глаз не, с не сам окнул братан Такое ощущение вот я прям к нему иду. А зачем Ты исчезнуть не хочешь прям на тебя смотрю Блин, ну пос... Блин, он как человек выглядит. Он... он кажется огромным из-за того, что он стоит на холме. Присяду, что посижу, посмотрю на него. А я умирать буду сегодня? Блин, я так боюсь от него отворачиваться. Не, с поля зрения камеры я его не упущу. но ну и к нему я не пойду. Я же на идиота не похож. Что-то приближение маленькое. Так. Оп. Оп, оп Не, не пропадает Бля, а может к нему пойти? Ну просто, типа, он не просто так здесь, да? Как бы в целом, бля Он стал меньше, кстати Ну давайте, ладно, пойдем к нему Бля, пропал Ну ладно, он значит мне показывать дорогу, путь Что мне надо идти туда Ну по камере это хотя бы Хотя бы ладно Ну пойдем, ладно, поднимемся, может он меня убьет заодно Ой, на самом деле это немножко криповато было идти к нему. Ну что, пойдем. А, ага. -а -а. Конец территории. Прекрасно, бля. Так. Ой, тихо, тихо, подожди. Подожди, подожди. Так, так. И вот так. Каких-то тел или еще что-то по крикам я здесь не наблюдаю. Да. Ну пойдем дальше. Значит, нам по дорожке. То есть нас просто вело по дорожке. Вот смотрите, он нам появился? Появился, значит он нас может и убить А он еще генератор вижу Значит он где-то сейчас опять появится, тварь Река Его я нигде не вижу От этого еще страшнее становится Ага, вижу Нет, это не он То есть даже если по скрипту я его не увидел Но пройду какую-то территорию не видя его То получается Получается Она Все равно пройдет О, еще один пропавший человек Видели этого ребенка? Чарли Мэтью младше Если вы видели этого ребенка, пожалуйста, позвоните по телефону 555-3535 Проще позвонить, чем у кого-то занимать Бля, дерево Он напугало Зачем такие резкие звуки? Такой резкий переход звука. Блин. Я... Бля. я и так сейчас у воды проходил, а я как бы рядом с водой, а звука воды в принципе нет. Тихо. Мне не показалось? Дать показалось. На самом деле было бы хорошо увидеть, да, как бы... Блин, я в этот дом не попрусь. Я на идиот похож, что ли? Не-не-не. Ебать, мне заняться нечем. Это вообще -то... стройка? А, ну да, это стройка зоны. Это промзона. -пром -пром да, здесь домики строят. О! Привет, братан. Я тебя увидел. Но он стоит на территории, где это самое. А, в зонах, куда нельзя подняться самим. Я могу, кстати, к нему подойти, да, поближе? А, нет, не могу. Жалко, Хотя поближе него посмотреть. Я в этот дом вы выйдёт, дураки, что ли? Я в этот дом не попрусь, блядь? А, вон еще дом, смотрите, какой классный. Давайте в него сходим. Тот дом совсем. Бля, мне показал, там кто-то ходит. Прики, прикиньте. Бля, наблюдает стоит, смотрите, чили-то че че че Вы че, блядь? Пугаете меня Ладно, стой, там чили, я пошел дальше Парк Ауксайд А, сюда я никогда не ah, попаду А, попаду, <Nut H últuffy> Двери не закрывают, сука Ружье там может? Нож, не знаю, вот что-нибудь Так Опа, он идет за мной Почему я не слушала? Он был прав Он говорил, что это произойдет Помоги мне, нужен Он знает, как это остановить Найди меня, не впускай его А, я уже прочитал А че, экран потянул? А, это я пролог только прошел за полчаса Ёпта. Это что, мне еще одну потом серию делать? Я уже обосраться успел. Когда парк аутсайд стал расширяться, дыхаешь, сообщали о детях, которые читают там что-то там. Блин, а пока все, значит, на этом что, серия заканчивается у нас сегодня? А ведь, заметьте, я пропустил там много... Плеть! Не-не-не-не-не-не. Следующую серию продолжим, я что-то аж птица обосрался. А, получается, в принципе, в принципе, это такая как бы... Сначала все страшнее, страшнее, страшнее... Ну ладно, еще одной серии место быть. Ладно, я в этой серии не так много испугался, но было, сука, страшно. Так что, любителям видеоигр подписывайтесь на канал. Посмотрим, будет ли продолжение или нет. У меня у нас мурашки по коже. Ну, вообще, извиняюсь за задержку, что задержался там немножко. Плохо себя чувствовал, поэтому извинюсь в конце видео, не в начале, естественно. Поэтому всех, всех любителей... Блядь, и а что такое? Вот смотрите! А ведь когда я в первый раз шел, не было так громко. Такое ощущение, как будто звук выкрутили на X500. На самом деле... На... Что это за звук? Это просто ветер гуляет или... Просто рябь какая-то. Или это ветер? Ладно. На самом деле, вот если бы... Это был бы нормальный человек. Естественно, он бы не пошел один. Это глупо. Не очень люблю, когда в приложении делать так. Лучше бы, лучше бы. Мы были, знаете, как начиналось бы все вот это вот прекрасное дело. Мы бы жили себе спокойно, а потом начали видеть его. Там один день, допустим, да, там быстро проходящий день. Мы его начали видеть, потом там, не знаю, ну мы привыкли записки все это, да, без этого же никуда точно. А дети оставляли бы запись, мы бы их находили в лесу, кстати. Дети же там же говорят, что дети пропадали, как раз они начали видеть там человека, надписи оставлять и так далее. Вот это было бы тоже неплохо для сюжета. А так, мы пришли что-то расследовать одни. Такое ощущение, как будто он где-то рядом у меня шипит. Шипит, шипит. И он сюда не может зайти, потому что ну я типа в сейф зоне. Просто реально такое ощущение. А если он что-то реально зайдет, было бы страшно. Ну, так, в принципе, для начала сюжета пойдет пришли что там расследовать бы ну и так все такие подобно однотипные просто сколько видел в дос что то почему то много все с этого и начинается что ты один блять с каким-то саном фонариком без оружия без всего пошел расследовать дело поэтому ребят спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте палец вверх предлагайте новые игры для обзоров спасибо ребятчики пока пока